Так, ребятишки, всем привет. Короче, куча-куча-куча всякой информации. У меня куча всякой информации. Так, у меня, ребята, в стримерской двери открыта. Если вдруг, блин, на запись повлияет, как бы ничего страшного. Так, мы сейчас, короче, полетим на Аврору. Я собрал весь нужный инструмент, резак, пушку, шмушку, короче, все собрал. Так, сейчас будем выдвигаться, я собрал мотылек, ребята, я собрал мотылек, как вы можете видеть, я собрал небольшую маленькую базу себе, у меня здесь изготовитель, рация, аквариум, шкафчики, мавчики, грядка, кстати, вот по поводу грядки, ребята, если вам не сложно, объясните, пожалуйста, как сюда садить, я что-то сюда, короче, все поместил, вот эту фигнюшечку, поместил вот сюда фигню, да, я не пойму, она у меня то ли растет, то ли не растет, короче, хз, хз. Следующей четвертой серии ребята я уже эту серию записал мы катаем на остров вы посмотрите что есть на острове там инопланетяне там вообще круто обязательно обязательно обязательно смотрите следите сегодня у нас третья часть так и вот ребята еще такая короче новиночка смотрите те кто мне помогает в комментариях те кто короче как-то вообще мне там лайки ставить тоси-боси ребята я короче здесь придумал такую фишку, фишку система поощрения вот смотрите от танюха мне скидывать всякие коды и так далее у нас здесь Здесь, короче, доска почета Доска почета видите? Татьяна Власова. Все, кто будет комментировать, что-то говорить, я обязательно буду вот сюда, короче, вносить. И вот такой маленький бонус. Короче, маленький бонус. Такой, я, я думаю, вам будет приятно. Прикольно. Ребята, очень долго я уже был готов выдвигаться. Видите, у меня здесь ящики. Инженер, инструмент, еда, соль, НЗ-шка. Редкие здесь. У меня там золото, шмолото. Э -э Поставил, короче, прожектор. Окошечко у меня видольно, О -о. Прикольно, да? Прикольно. Как бы такое жилище. А Аквариум, у меня здесь рыбки плавают, живут. Радио, у меня, кстати, ребенок спит, ребята. Если что, я дверь открыл чтобы услышать, а то вдруг начнет плакать. Папы нет, мамы нет, жена уехала. Э -э, учиться на права, да, отправляю ее на водительские права. Учиться ребятишки, братишки на дорогах станет опаснее на дорогах станет опаснее. Придется жене машину брать. Придется устраиваться на четвертую работу. Чё ж поделаешь? Или байтить на стримах на донат. Не знаю, там что Показать яичко 500 рублей. А как, а как жить? А как жить? Короче, ребята, будем выдвигаться на Аврору. Приятного просмотра. Ля, темно, темно. Где мой мотылёчек? Вот у меня есть мотылёчек уже. Кстати, ребята, я вот эту базу э, маленькую решил пока здесь построить. Большую тоже. Давайте советы, где построить, на каком биоме, где выгоднее, где чё, короче. аптички я пока вот здесь собираю. У меня здесь, короче, чем битпункт такой? Ну, просто коплю их здесь и все. Просто у меня здесь аптечки. Больше ничего нет, все, у меня все туда переехало. Ящики, я эти, все, они у меня пустые, тут просто тупо плавают. короче, ничего здесь нету. Так, мотылечек. Радиоционный костюм. Добро пожаловать на ваш, капитан. Ой, спасибо. Радиационный костюм. Я тоже все создал. Мы сейчас вытянемся на Аврову. Где она у нас? Ага, вон она у нас. И попробуем там поизучать. Свет я включаю, но что-то ничего не помогает. В принципе, В принципе, светает. В принципе, светает. Я думаю, будет прикольно. Я думаю, будет прикольно. Ой, какой огромный. Давайте плывем туда. Ребят. Обязательно пишите комменты, ставьте лайки, делитесь этим видосом, если блин нравится, ребята, я стараюсь, правда стараюсь, делаю какие-то прикольные превьюшки, стараюсь, короче, пытаюсь как-то игру, я не знаю, типа сюжеточки сделать, короче, прохождение обязательно. Вы будете добавляться все на доску почета, будет прикольно, да, себя видеть, когда типа вот там, вот я вот у Костяна типа в игре, вот там, вот. Собрал себе глайдер ребята, собрался фонарик. Я с вами договорился, что мы уж прям все подряд снимать не будем, потому что ну, это капец как затянется это капец как затянется Здесь, я, кстати еще ничего не изучал возможно здесь тоже куча всего обязательно поизучаем но наша серия касается именно авроры у нас проделыва радиационный костюм и так далее мне бы сейчас найти вход ребята я не знаю где вход О, тихо тихо тихо тихо тихо мотылек очень сильно разбивается он очень хрупкий у меня ремонтный набор конечно есть для намели его не посадить блять намели его не посадить ну давайте сейчас вылезем здесь пока я надеюсь, он не на у меня. Нет, не на мели. Посмотрим, где есть вход. Я даже, если честно, не знаю, как сюда проникнуть. Серьезно, ребята. мотылек у нас, в принципе, отмечается. Я думаю, мы его не очень сильно потеряем. Да, мотылек, вот видите. Надо найти, я не знаю, вход, не вход. Где здесь есть вход. Я пока ништяки собирать не буду, потому что я думаю, там все-таки какие-то ништяки есть покруче. Пустыня какая-то. О, песочный биом. Прикольно. Рубки. Как в нее попасть, ребята? Как в нее попасть? Очень интересно. Там что лежит? Это просто осколки металлолома Металлолом я обязательно потом прибыл здесь, да собираю. Я пока не буду слоты занимать. Ребята, я э, думаю, что. Ну, я по крайней мере надеюсь, что вам интересно наблюдать. Кто там, блядь, меня кто за жопу схватил, что Нет, вроде. Где здесь вход в Аврору? Где здесь вход в Аврору, ребята? Блин, глайдер бы поэкономить. У меня в принципе батарейки запасные есть отвянь как сюда попасть ребята просто как сюда попасть как сюда попасть должна быть или дверь или что-то же должно быть блин от мотылька далеко уже упыли ну ничего я думаю где-то должен быть вход какой-то резак я не знаю это что вот это что такое за пометочка а это просто что-то горит Отстанет от меня просто интересно даже где здесь вход я даже вход еще пока найти не могу. Бля, ну это капец, ребята. Это капец. А, вот это что ли вход? Блять, ночь наступает. Мне кажется, где-то должно быть пробоина сбоку, по идее, по сути, да? Да, вижу пробоину. Вижу пробоину, ребята. Плывем туда. Блин, глади, атипично малое количество живых организмов. What? Если в течение ближайших 24 часов не локализовать радиоактивные осадки Авроры, они Нет. нанесут непоправимый ущерб местной экосистеме. Вау, капец, здесь чего только нету. Ребята, я думаю, нам с вами придется несколько раз сюда приплывать, потому что, мне кажется, я за одну серию все это не сделал. Ну как, я разноображу, мы что-нибудь поделаем, поделаем, туда-сюда пятое-десятое, и потом еще, возможно, вернемся сюда. Оооо капец вижу еще дыру там хорошо что я вот все баллонные э, кислорода себе короче замутил повышенной активности вижу дыру ребята сейчас плыву подышу еда вода есть аптечка есть так я думаю ребята будет правильнее сохраниться здесь на всякий случай ребята на всякий случай я здесь сохранюсь Я надеюсь это на запись не, не, не, на запись не дропнется все будет хорошо о капец здесь проходов пока ребята никаких не вижу не вижу никаких проходов. Это что такое, блять, это фигня какая-то. Должен же быть где-то вход какой-то, понимаете, дверь. Я не знаю, что-то должно быть однозначно. Как-то же сюда можно проникнуть. В эту пробоину мы что никак не можем попасть, да? О, -о, -о, -о. там вон электричество. Интересно, почему меня только мне бьет? По идее вода-то хороший источник электропроводности. Так а здесь что у нас? Ой, я почти на поверхности. А, вижу, вижу, ребята, я куда-то пришел, я куда-то заплутал ящик. Аптечка пригодится. Воу, капец! Можно было, кстати, на мотыльке сюда приплыть. Уа! крабы, сука! Вот, кстати, мы их первый раз на острове повстречаем, этих крабиков. Про них серия будет. Я их, в принципе, уже не сильно боюсь. Так, отстаньте от меня лицехват. Здесь ничего такого нету. Ой, смотри, куда идем. Бля, как бы жопу себе не, под, не подпали. Пошли в жопу. Маленькие букашки ой-ой-ой а здесь эту ну я примерно понял куда идти вон туда это что такое а это жук мертвый хрен на тебя так тебе и надо здесь что у нас в ящике <сёк> да отвеньте от меня сюки! Сюки, отвеньте от меня ну все вы напросились я буду с вами махаться слышь махаться буду здесь так то радиация капец сколько здесь ебану ну пошли жопу отверьте от меня я вам сказал короче надо вон туда быстренько продвигаться интересно я туда смогу запрыгнуть нет Сюда смогу попасть? Люкит. <гуль> <Я> сюда... <гуль> Сюки, дрянь пошли в жопу. <гуль> Ученики, инопланетные существа. Все, одного завалили. <гуль> <гуль> вот для этого нам и нужна грави-пушка. Танюха мне говорила, кстати, что мы не сможем попасть во вход, так как там ящики, короче, будут завалены. Все, всех убил. Нет, два Ну-ка, блин, я вам сказал. вот только Ля, материться же, обещал не материться. Ну-ка, ныряй, ну иди, иди. иди. Иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай Ля, -га. Гадость. Я вас всех сейчас перебью, гады. Я вас всех перебью, гады. Ну-ка, блин. Чтобы вы мне не мешали здесь. На тебе. Ага, куда собрался, слышь? Все. Вот нечего было на цинкульку нарываться. Получили? Получили? Лежи. Я не задумываю рыпаться. Так, где у меня? Так-так-так-так-так-так-так. Та-та-та. Так, так, так. Быстренько скушу, чтобы не испортилось. Чтобы не испортилось. Так-так-так, грави, грави пушка. мы нажмем тебя на... Ну давай вместо фонарика поставим на 4. Угу. Я и первый раз пользуюсь, ребята. Прям вот с вами. Нифига себе, вот это ништяк. Надо было крабов вот так мочить. Крабов надо было, ребята, вот так мочить. Ящиками. Похлебал. Это как в Half-Life в грави пушка. Прикольно, прикольно, однако. Прикольно, ребят. Погнали. Погнали, погнали, погнали изучать Аврору. Водичка у меня тоже запас есть, так что не переживайте, все хорошо. О, ништяк. Что здесь? Давай посмотрим. Ящик с припасами какой-то. Что здесь у нас есть? Батареечка пригодится. О, а здесь еще. Блин, огнетушитель! Сюка, ребята... Огнетушитель, ё-моё, Танюха же говорила про огнетушитель, от тупой, от тупой. Короче, ребята, знаете, давайте как сделаем, ребят, для вас это будет одна секунда, для меня это будет сплавание э, на базу и назад, ребята. И я сюда быстренько вернусь, и мы вот прямо отсюда продолжим, ребята, я запись поставлю на паузу, и все будет чики-чики. Короче, для вас секунда, для меня целая вечность. Так, запись продолжается. Ебой. ребятишки, братишки Сгонял я за огнетушителем. За огнетушителем сгонял. Если, ребята, вдруг посторонние шумы какие-то будут, вы уж простите меня, пожалуйста. Вы уж меня простите. Жены нету. Ребенок сидит смотрит мультики. Я надеюсь, вы его мультики не услышите. Ой, как я про огнетушитель-то забыл. Ой, что здесь происходит? Так, нам надо сканер поставить. Да, да, да, да. Сканер у нас... На один у нас гайдер. На два у меня сканер сделано. привычка была. привычка была. Да? а а жареная... капец! Где у меня фонарь? Капец, там реактор! Фонарик на 4, да? На 3. Капец. Это я под водой. о, -о, -о. Фига себе. Здесь могу что-то отсканировать? Данные нового КПК Обработаны. Оу. Блин, ребята, наверное, придется сюда еще раз приплывать нам, потому что я, возможно, за серию что-то пропущу, что-то там, короче, ну не знаю. Мне кажется, придется. Это не сканируется штука? Нет. Там вон дверь, кстати. Ее можно резаком открыть. Ее можно открыть резаком. Давай грави пушку пока убираем. Резак на пятерочку бах. А, это пароль! А! Запаролированная комната. У меня, кстати, есть пароли. мне танюха подогнала пароли за что я огромное спасибо. Не зря я ее на доску че-то повесил. Ребята, обязательно пишите, пишите там комменты, лайки туда-сюда. Будете тоже на доске почета висеть. Я считаю, что это прикольно. Блин, кислород реально кончается, ребят. Кислород реально кончается. Я вебку так и не передвинул, балбес. Отрезок здесь есть где подышать? Здесь пока нет, где подышать, ребята. Ай, ай, еще бы не утонуть, ребята, на самом деле-то. Еще бы не утонуть, на самом деле-то, не потеряться здесь. 66, я сейчас кислород заполню полностью. Где выход? Вот, вот, вот, ребята. Подышать надо, подышать надо, надо подышать. Обязательно подышим. Блин, ночь еще наступила, как назло. Но ничего, ничего. 135, поехали. Сейчас мы изучим эту комнату, потом, короче, ведем пароль. Обязательно ведем пароль. Батареечка неплохо. Ох ты, нифига себе. Нифига себе. Могу здесь что-то сканять? Терминал базы данных. Загрузить данные. Черчешь черного ящика Аврора. Данные нового КПК обработаны. Игольно. Я здесь могу всплыть? Да, здесь есть воздух. Капец здесь помещение. Ой, здесь что-то рушится все. Здесь что-то все рушится, капец. Так, сканер. Чекаем, чекаем, что можно отсканировать. Это жесть, ребята. Это просто жесть какая-то. Ой-ой-ой, сколько здесь всего. слородец <связывая> А, я подгораю. У меня жопа подгорает. Здесь еще какой-то коридорчик, смотрите. Ля, без фонарика, реально Ой-ой-ой, трубы, шмубы какие-то. Капец, здесь заблудиться вообще на изи так-то. Ну-ка, туда можно проплыть? Да, сюда можно поплыть. Капец жесть. Капец жесть. Ну тут надо на самом деле, ребята, все это изучать. Прям, знаете, досконально так. Я здесь могу всплыть? Нет, я здесь не могу всплыть. За воздухом надо, ребята, реально очень сильно, очень сильно следить. Потому что можно буль-буль-карасики сделать. Буль-буль-карасики. Я вижу еще огнетушитель. О, 23. Так, что там за... Опа. Во! Я капец куда-то приплыл! Офигеть! А это что за этот? А, он никак с ним нельзя взаимодействовать. Еще какие-то осколки-москолки. Так, вот здесь что-то можно изучить? Нет, коробочки пустые, ребята. Коробочки пустые. Ой, как эпично. Ой, как эпично. Я надеюсь вам нравится, ребята. Мне потому что самому очень нравится. Поизучать здесь, поплавать. Так, леп пиздричество, осторожно. Я обещал не материться. Обещал не материться. Так. Давай фонарик уберем. Я могу сюда залезть? А, вот, вот, вот, вот. Угу, сканер. Отсканировать пока я здесь ничего не могу. Но я буду, короче, проникать, искать. Подшар. О! -о, -о, -о! Капец, кибор горящий какой-то. Я могу его отсканировать. Фрагмент костюма краб. о Прикольно фрагмент костюма краб но я как понимаю это не полный чертеж, ребята это не полный чертеж так, на лесенку еще можно короче, сгонять, сейчас мы вот сюда проберемся вода заканчивается но вода у нас есть, все вожури, ажури в ажури. все в ажури, в ажури. И капец, клево, это что такое? жилые каюты Сейчас мы обязательно тоже просканируем. Там вон мостик вижу. Типа капитанского. Но это, я как понял, короче, наблюдательная капсула для того, чтобы крабов сбрасывать. А вон там я смогу сверху крабов, короче, ребята, отсканировать? ну давай попробуем. Типа, короче, до, до него сканируй. Ай! Ну ты еще не, не хватало еще ноги переломать. Вот так. Во! Три из четырех. Блин, а как мне вон того отсканировать, ребята? Ну-ка попробуем по балочке, по бабочке. Балка, балка, балка. Хорош. Костюм краб открыт, зашибись. Сиритезирован новый чертеж. Блин, аптечек я мало взял, надо было две аптечки брать. Ну ладно, я думаю, мы постараемся выжить. Так, ребята, быстренько вот так сделаю. На всякий случай. На всякий случай, сами понимаете, случаи бывают разные. Как бы неохота пере перепроходить, короче. Принимая сигнал с черного ящика, источник находится за пробойной в дальнем конце этого помещения используйте ремонтный а здесь еще и ремонтный инструмент надо ё-моё а я его с собой не взял капец здесь сколько надо было всего и ремонтный инструмент надо было. Брать, и по, и этот ну ладно мы это запомним и огнетушитель обязательно сюда еще может быть вернемся ребята может быть я один вернусь чтобы короче э -э -э, это самое скажите я вам скажу посмотрим посмотрим короче ребята посмотрим посмотрим может быть, один вернусь и изучая все. А главное же вам такое основное показать, да? Ух ты, там вон, короче, этот. Канируем. Здесь ничего нету? Здесь в ящиках ничего нету. Блин, надо огнетушитель. Так, резак сейчас, сейчас огнетушитель поставим. Вот так вот. Бах, бах. Давай. На пятерочку. Раз. Быстренько, чтобы жопку себе не подпалить. А как? Ну, думаю, достаточно будет. Вижу какую-то КПКшку. Еще один огнетушитель. Ну возьмем. КПК Ух ты столы! Барный стол. Прикольно. Синтезирован новый чертеж. Ойка. изучим тоже. Синтезирован новый чертеж. Настенная полка. Урна! Синтезирован новый чертеж. Вообще здесь, короче, очень круто. Синтезирован новый чертеж. О -о -о -о -о! Мы котенка теперь повесим, ребята. Мы теперь у нас на базе повесим котенка. Будет у нас котенок висеть. Здесь, короче, изучили. Пошите в следующей комнату, ребята. Очень интересно. Я считаю, вообще лайка дос до достойна эта серия, ребят. Склад водичку возьмем хорошо О, печеньки короче калорийные печеньки которые очень-очень сильно бустят короче очень сильно хорош еда сейчас водички выпьем короче а это что она пустая взял-взял-взял-взял как раз у нас еда вода немножко под заканчивается здесь что, мы не можем никуда попасть я постоянно тыку, ребята ребята сканером потому что очень интересно это что такое? Горит что-то, но ну, я думаю, не стоит. Тут тушить стол у меня уже отсканированный. Стол у меня уже отсканированный. О, скамья, кровать. Нифига себе! О, какой постер! Синтезирован новый чертеж. Вот это круто, скамья. Багажная сумка. Синтезирован новый чертеж. Грезать быстрым сотру назначить быстро. Нифига себе, можно, короче, сумку теперь носить с собой будет. Вот это nice, вот это good. Открыть хранилище. Это типа, как, короче. Блин, можно, короче, знаете, типа. Я не знаю, куда ее можно помещать на самом деле. Ля здесь пожарчик. И электричество. Постараюсь. Блин! Страшно. Не хочется фейлить. Проскочил, проскочил, проскочил. Каюта номер два. Каюта капитана. Отлично. Мне Танюха, короче, скидывала. Код каюты капитана. 1869. Так, а как нам это сделать? Не-не-не-не-не, стоп. Так, давай. 1869. Чего? Код от каюты. От каюты капитана. 2679. 2679. 2679 у oh, нас nice. для чего ты здесь заюзал? алё терминал базы данных от квартира альтеры Данные обработаны прикольно ой О, деталь капец Ну тут я больше короче как вижу так водички надо нам бахнуть Синтезирован новый чертеж. Я, как понимаю, нам, ребята, здесь это больше, короче. Обычная двухместная кровать. Зачем мне двухместная кровать я одинокий волк? Синтезирован новый, новый чертеж. Так. Каюта 2. Давай, осторожно. У нас еще есть пароль от одной каюты. Каюта номер один. 1869 здесь, наверное, да? 1869 хорош ой танюхи спасибо огромное блин вообще капец спасибо огромное что она мне подсказала единственное про этот чуть-чуть забыли скажите мне скажу про про этот про... синяя кепка ничего себе какие-то данные единственное мы ребята забыли данные про этот обработаны. как он как он как он про строитель про строителя мы забыли, где это дверь со строителем. Ну, ничего страшного, в принципе, ребята. Я думаю, не прямо уж так это столь важно. Еще какие-то обработаны. Еще постер забираем. Ох ты, а это что за фотка? Ой, это какая-то отсылочка, ребята, по-любому. Какая-то отсылочка, не знаю, к чему, ребята. Если вы знаете, тоже расскажите, будет очень интересно почитать. Так, здесь мы вроде все полазили, все посмотрели. Нишку эту не берет, да? Ох ты, ящик. Ящик-снижник. Еще сумка. А, у меня уже сумки не берет, да? Аптечку возьмем. Хорош. Провизия неплохая. Такая, кстати, провизия. Ее нужно оставлять на случай НЗ. Ну, когда мало ли что бывает, да? Опа, батарея. Листочки какие-то. На случай инже ребята, если что. Так, здесь еще, каюта номер 5 завалена. Да, конечно, здесь прикольно. Ну-ка. Каюта номер 7. Опять... Ой! 1%. Надо его выбросить. Так, а как его выбросить нам теперь? Да, не ты. Один, два, три, четыре, пятерочку. Можно нам, пожалуйста, на пятерочку? Ну ладно, на единичку поставил, черт с тобой. Да что ты я подгораю? Я же тушу. Блин, аптечку придется юзать. Хорошо, а что мы аптечку нашли. Так. Данные какие-то. Данные нового КПК обработаны здесь что водичка сразу одну бутылочку выпьем и батарейки нашел всякие ништяки короче нашел прикольно прикольно еще батарея а в сумке В сумке ничего еще вода ну найс найс дают короче разрабы я как понимаю дают возможность здесь полазить здесь я не знаю есть смысл тушить или нет там в принципе балкой завалено ну давайте попробуем нет, здесь не получится, да? А, -а, а, попробуем, ребята, попробуем на самом деле попробуем. Знаете как? Знаете как? Попробуем, короче, где у нас гравий пушка? Давай на пятерочку. Ну ладно, на один поставилась, черт с тобой. На один. Не, не берет, да? Не берет, ребята, не хочет, не хочет. Возможно, то, что я плохо потушил. Нет, ребят, не берет. Да, вот так, видите, берет все. Блин, у нее, конечно, электричество тратится. А эту не берет. То есть нет возможности. Ну, значит, не задумано. Не задумано, чтобы я сюда, короче, проник. Ладно, посмотрим еще. Давайте походим. Стол, стол. Здесь мы были. Это отсканировали. Каюту капитана мы... Каюту один мы открыли. Каюту капитана тоже открыли. Так, вижу аптечку. Берем аптечку. Берем воду. Как я так пропускаю? Все. Это что такое? А -а -а, мягкая игрушка обжора. Ой! Прикольно! Ля, можно будет такой уют потом навести, капец. Типа полочку создать и поставить туда модельку. Поставить туда вот эту коровку или как. Так, там мы были. Там мы были. Прикольно, ребята, прикольно, реально, очень прикольно. Аврора достаточно интересная. Я не знаю, может быть, я сюда еще как-нибудь заплыву, поизучаю получше. Так, нам надо выбираться. Как нам теперь отсюда выбраться? Я что-то, если честно, запутал. Эти каюты мы изучили, сумки изучили. Вот отсюда, да, да, да, да, вот отсюда. Так, и где у нас еще там же была вроде как комната, да? Столовка. Здесь мы тоже все изучили. На складе тоже все посмотрели. Но ну, вон еще бутылка лежит. Смогу я ее подобрать? Блин, он что-то как-то. Блин, что, при помощи гравипушки воду доставать, что ли? Нет, я заряды поэкономлю, потому что 60 осталось уже. Зарядов. Пошлите посмотрим. Так. придется нам нырять и выбираться отсюда. Да, вот здесь нужно было, там, ребята, да, вот там нам надо было ремонтный инструмент, чтобы починить панельку. Чтобы починить панельку. Вот эту, видите? Поврежденная э, эта панелечка. Ладно, ничего страшного. Может быть, я в какой-нибудь серии бонусом это сделаю. Так, что нам поставить лучше пока на слоты? Давай э -э -э, на двойку сканер. Глайдер на единичку. Вдруг придется экстренно всплывать. Ну и пока вот так. Пока вот так. На троечку давай фонарик. Я уже, если честно, блин, запутал. Как отсюда выбираться? Как я сюда проник-то? Дай бог память то а? Как я сюда проник-то? Я что-то по трубам, по трубам как-то плавал. Как-то по трубам, по трубам плавал. Куда-то заныривал. И как-то выбрался отсюда. Как я отсюда выбираться-то буду? Йокер, бабай. Все в микросхемах, микросхемах. Коридор должен быть, да? Что-то типа коридора. Ой, ребята, я чувствую, мы здесь капец. Сейчас забудь, забудется костян. Забудется костян, я чувствую. И не выберется отсюда. Ну-ка. Отсюда мы заплыли. Нет, явно нет. От... А, вон какой-то вижу люк, ребята. Вижу какой-то люк, ребят. Сейчас попробуем. Нет, да? Ой, кто-то ВК пишет. Это пишет мне ВК. Блин, как я отсюда выбираться-то буду? Ё-моё, Семён Семёныч. Ядрит, Мадрид. Но эти ворота явно не откроются. Так фонарик не трать пока. Где-то вот в том районе у нас база и мотылек где-то здесь. Ну ладно, сейчас мы попробуем, попробуем. Так, оттуда я зашел, ребята. Явно я зашел вот отсюда. Вот по вот этой лесенке. Соответственно, вход где-то должен быть здесь. Где-то должен быть вход здесь. Я нырял куда-то, что ли? Где-то должен быть проход. Где-то должен быть проход. Генератор. Нет, не здесь. Ну фонарик по-братски? Да, да, да, вот я нашел проход, ребят. Коридор нашел. Шоу коридор! Так. Фонарик поэкономим пока. Ладно, чер с ним, батарейки есть запасные. А, сел! Ладно, батарейки есть запасные, чего уж по темноте-то плавать? Вам ж там на видосе-то ничего видно не будет. Так, отсюда я выплыл. Подышим. Так Найс, найс, найс, найс Возможно здесь еще что-то есть поизучать Ребята, если я где-то что-то пропустил Вы мне обязательно говорите Так, ага, это вот тот путь Это тот путь Нам сейчас вон в тот проем Вы обязательно мне говорите Если скажите Вот Костян, ты придурок, кто то то-то Пятое, десятое и пропустил очень буду рад выслушать все посмотреть здесь я все распаковал а вот это что за каюта запаралированная так сейчас я подышу ребята я сейчас подышу и попробую один из кодов вести какой-нибудь 2679 от каюты 1869 погнали попробуем может быть сработает. Может быть сработает, ребята. Давай. Тихо. Восемнадцать, шестьдесят. Нифига не работает. Потом двадцать шесть, семьдесят девять. Двадцать. Девять тоже не работает. Блин, ребята, а вот это что за каюта непонятная, секретная? Вы, ребята, если вам тоже не сложно, если вы знаете, тоже напишите в комментах. Мы бы обязательно сюда заплыли. Во второй раз сюда поплывем, возьмем ремонтный инструмент, вскроем панель, вот эту, и ведем сюда пароль от этого. И ведем сюда, ребята, пароль. И ведем сюда пароль. Может быть, в интернете, конечно, погуглить. Было бы интереснее самому. Ну, блин, такие, короче, мелочи но на самом деле очень сложно найти. Может быть, где-то информация в КПКшках есть каких-то или еще где-то. Где-то... Возможно, она где-то... В данных каких-то. Так, а я приплыл, получается, не сюда, да? Я приплыл, получается, не сюда. Огнетушитель 52%. А вот этот надо использовать. Начатый. Это все продолжение корабля, как я понимаю. Да что ж ты подгораешь-то постоянно? Что ж ты все постоянно подгораешь-то, цинкуля? Как печеная сосиска. А, нет, мы отсюда проникали. Это новые возгорания получается, что ли? Огнетушитель, я пока здесь один оставлю, на всякий случай. Если вдруг мы будем возвращаться. А, это все назад, да? Дорога назад. Ну-ка, здесь еще есть что-то? Что-нибудь? Эй! Дурачок совсем. Ух ты! Осветительная мачта. Синтезирован новый чертеж. Очень много всяких приколдесов, приколюхов, ребят. Возможно, я, конечно же, что-то пропустил. Возможно. Я не исключаю, ребята, что я что-то пропустил. Как бы, но ну. Обязательно пишите в комментариях, подсказывайте. Я еще вон туда вижу дорогу. Давайте еще вон туда. Сканирование возможно было. А, это само самосканирование плюс сюжетик ребята надо начинать сюжете как бы может потребоваться противопожарное оборудование и лазерные резаки продолжайте исследование на свой страх и риск капец противопожарное оборудование у нас отсутствует на самом деле туда бы наверное, на крабе прийти бы до да, э, зафармить краба и прийти сюда на крабе было бы на самом деле прикольно Я вроде входов никаких не вижу вроде входов никаких не вижу в принципе короче изучение авроры э, может э, вторая серия выйти продлиться. я вижу только здесь этих насекомых Осторожно. гадких сканирование нашло человеческие ткани в пищеварительной системе местных форм жизни а вот эти они короче есть людей едят ах вы гады ах вы гады ползучие я вот сюда не, не смогу протиснуться нет, сюда не смогу. Под... Да отвеньте от меня. Здесь какое-то отверстие, дырдочка. Нет, сюда тоже не погружаюсь. Ну, она типа говорит, что противопожарный костюм нужен. А куда я здесь пойду-то? Здесь входов-то нигде толком-то и нету. Куда идти-то? Ай! Смысл? Еще какой-то какой путь, ребята. Еще какой-то путь. Давайте, давайте. Ай! <связь> еще вижу ребята да отвяньте от меня отстаньте гадости эти маленькие здесь плавают Что вот здесь вон, вон пошел Шо вон. гадость так огнетушитель капец огнетушители улетают как вода если честно один процент сто процентов Агнотушители как воздух. Шлюзы какие-то, смотри, Кась. Ой-ой-ой, ребята, надо бы сохраниться, как бы я здесь не откис. Ой, капец. Так, да. Удаленная загрузка данных черного ящика недоступна. Пушку я, в принципе, собрал уже импульсную. Но все равно. Данные нового КПК обработаны о офигеть! Офигеть, здесь сколько ништяков всяких! Блин, а вот это я уберу и и пушки смогу разобрать. Да! Да! Хватит, я думаю, места мне... Блин, не хватит! Так... Еда, вода, капец здесь корабль. Едрить, колотить, капец здесь корабль, ребята. ё мое, Семён, А Опять запаралированная комната. Ну, я даже не знаю. 2679. Гонирование повреждений Авроры не смогло 18, определить их источник. 1869. Нифига. 2679. Тоже нифига. Блин, ребята, здесь еще можно второй раз выдвигаться и изучать, ребят. Реально. Так что обязательно пишите, если вы знаете, короче, вот эти пароли, входы. Обязательно пишите, я тоже попытаюсь загуглить. Мы, короче, пару серий сделаем еще про океан. А потом обязательно сюда вернемся, потому что здесь реально очень круто. Много всяких ништяков. А вот здесь я по краю смогу пройти? Да, по краю смогу пройти. Но там завал, тут ничего нету. Там завал, там ничего такого нету. Так. А здесь что у нас? Еще вижу, короче, место горения. Тушим, тушим, тушим, тушим, тушим. Огнетушители, как горячий? Да что что, я же потушил-то. Еще один постер, кстати. Инвентарь полон. Так, ну я могу выпить, короче, водичку. Выпью водичку. Давай вот так, блин, одну эту съем, потому что по еде у нас очень плохо. Сюда надо, ребята, надо запомнить, что сюда надо выдвигаться реально по еде и воде заряженным, потому что здесь. Данные нового КПК обработаны. Загрузил какие-то данные. Командирское кресло. синтезирован новый чертеж чертежи чертежи прикольно ребята прикольно обязательно нужно узнать нам пароли ребята от этих пароли надо реально узнать ребята от вот этих всех ну в принципе мы так-то очень много полазили много изучили серия получилась достаточно эпичной прикольной, ребята как, как по мне обязательно ребята если вы знаете ответь Обязательно, ребята, если вы знаете, пишите, пишите обязательно, пишите, ребята, пароли от дверей. Еще сюда вернемся, но только немножко попозже. Только немножко попозже, ребята. Чуть-чуть по океану поплаваем, поизучаем. Может быть, вы знаете, где еще какие-то ништяки, еще что-то, короче, про вору, какие-то секретики, ребята. <связать> Хорош. Где мой мотылек? До мотылька сейчас доплывем, ребята. Быстренько. Прикольный, на самом деле, корабль, и серия достаточно прикольно получилась. Я, возможно, уже соберу краба. Возможно, уже соберу краба, ребята. Соберу краба, да? А потом, может быть, мы сюда на крабе придем. Хотя я не знаю, есть смысл сюда на крабе идти или нет. Вы тоже обязательно это пишите. Ой, какие морские глубины. Ну, наверное, ребята. О! Еще капсула. Ну, давай еще в капсулу заглянем, ребята, в этой серии. Я вижу, уже 40 минут она длится. 40 минут. Ну, ничего страшного, в принципе. Сегодня она у нас, серия выйдет. Давай попробуем, Мы сможем сюда? Да, смотри-ка. Давай попробуем. Синтезирован новый чертеж. Реманка для существа. Прикольно. Э, зачем ты? Интересно, какие здесь ресурсы? А, да, ребята, и все, кто досмотрит до конца, вам огромное спасибо. Ребята, и подскажите, пожалуйста, где лучше строить базу? А, в каком примерно районе, квадрате? Я не знаю, где более выгодно. Обязательно подсказывайте. Вай, какой монстр... Обязательно в одной из серий, ребята, мы просто поплаваем, поизучаем разные биомы, понаблюдаем за всякими рода вида живностью. То есть мы по океану-то толком только не поплавали. Я очень много ништяков изучил. Там баллонов, не баллонов. Тут, смотрите, вот тоже всякая лежит фигня. Сейчас мы, короче, на это время пока тратить не будем. Я здесь обязательно все поизучаю. Очень, так скажем, мы мало, ребята, мало времени уделяем океану. Мало плаваем. Майдэй, майдэй, майдай, Нормально. Но обязательно это исправим. Мы как-нибудь выберем серию, где мы просто будем тупо плавать. Заглянем в разные биомы, в которых еще не были. Посмотрим э, всяких сущностей. Но для этого, мне кажется, надо прокачать мотылек на глубину. У меня сейчас глубина э, 200 метров. его Надо прокачивать где-то, ну, я не знаю, метров на 900. Я вот у Танюхи в скринах видел, что у нее на 900 метров он прокачан. Базика у меня пока такая вот маленькая, домик. Небольшой. Это будет не основная база, это как перевалочная у меня. Большую базу я, конечно, в лягушатнике строить не хочу. Построим где-нибудь в более в актуальном, крутом месте. И по грядке, Добро ребята, по грядке. Века. Подскажите, пожалуйста, как с этой грядкой работать? Я вот ставил дыню, а что толку-то? Ничего у меня не растет. И не забывайте также, ребята, те, кто пишет комментарии, те, кто... Короче, актив создает на видосах по этой игре. Обязательно будут вот такие, так скажем, индивидуальные рамки для людей. И вы как бы в прохождении в истории останетесь. Прикольно. Ребята, ну а на этом я серию заканчиваю. Я думаю, вам понравилось, ребята. Обязательно выйдет четвертая серия. Она мне уже записана про остров. Спасибо огромное за просмотр, ребята. Поднял, обнял, покружил, поставил на место. Люблю целую, целую. Пока.